Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу сказать спасибо организаторам за возможность выступить на форуме «Белые ночи» с докладом «Наследственные синдромы, предрасполагающие к развитию сарком мягких тканей». Саркомы могут развиваться в рамках известных синдромов предрасположенности к опухолям. Но надо сказать, что распознать таких пациентов не всегда легко. Это связано, с одной стороны, с редкостью биологической и клинической гетерогенностью саркома, а с другой стороны, с эквивалентной редкостью синдромов. В классификации 2002 года было описано 24 синдрома, предрасполагающие к развитию сарком мягких тканей и костей. В 2020 году было описано уже 57 синдромов. Надо сказать, что это связано в том числе с развитием технологии высокопроизводительного секвенирования и ее все большей доступностью. В том числе благодаря ей в 2015 году появилась статья, в которой более 8% детей с онкологическими заболеваниями имели патогенные вероятно, патогенные генетические варианты в генах, ассоциированных с наследственными опухолями синдромами. В следующем, в следующем году была опубликована еще одна статья уже с использованием полноэкзомного секвенирования, и в ней речь шла уже о 10%. В прошлом году датские коллеги опубликовали результаты своего исследования, и в этом исследовании отмечалось более 14% таких детей. В этом году опубликованы результаты перспективного исследования МСК «Импакт» на выборке из 751 пациента с солидными опухолями. По результатам этого исследования около 18% детей с солидными опухолями имели патогенные вероятно, патогенные генетические варианты в генах с низкой высокой средней пенетрантностью, ассоциированные с СПО. Из них 12% – это были пациенты с саркомами. Саркомы мягких тканей, пациенты, с которыми вошли в это исследование, указано в этой табличке, здесь обращают на себя внимание пациенты с злокачественной опухоли оболочек периферических нервов. Большая часть из них имели мутации в гене NF1, связанных с нейрофиброматозом первого типа. 75% пациентов с гастроинтестинальной стомальной опухолью имели мутации в генах, кодирующих различные субъединицы сукцинадогидрогеназы. А также интересным оказался тот факт, что около 16% пациентов с саркома Юинга также имели мутации в целой группе генов, ассоциированных с СПО. Существуют общие критерии, которые позволяют заподозрить у пациентов какой-либо синдром предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Ряд из них связаны с семейным анамнезом. Но надо иметь в виду, что... Этот критерий не является основополагающим уже, особенно в детской популяции. Всего 13% детей, которые имели находки в генах, ассоциированных с СПО, имели семейный анамнез онкологических заболеваний. Более важным критерием представляется наличие редких опухолей, синхронных, метахронных, билатеральных опухолей. Некоторые редкие опухоли, очень плотно ассоциированы с синдромами, предполагающими к ним. В частности, пациенты с адренокартикальными карциномами, карциномами, должны быть заподозрены наличием синдрома лифроумения. 40% пациентов с рапдоидными опухолями а, имеют мутации в гене СМАРК-Б1, и это синдром, предрасполагающий к рапдоидным опухолям первого типа. Также стоит обращать внимание на фенотипические особенности пациента, которые также могут говорить о коктуре каком-либо синдроме, который повышает вероятность э, развития э, онкологических заболеваний. Это рассепатия, синдром Винса, синдром Рубичтейна-ТБ и другие. В основном эти синдромы наследуются по доминантному типу наследования. Но есть небольшая группа синдромов с аутосомно рецессивным типом наследования. Это анемия синдром дефицита репарации ошибочно спаренных муклеотидов ДП и другие. Надо понимать, что существующие критерии, тем не менее, не позволяют идентифицировать всех пациентов с СПО. В частности, один из критериев – это ранний возраст пациента. В соответствии с ним практически все дети с онкологическими заболеваниями должны быть направлены на медико-генетическое консультирование и генетическое тестирование. В нашем центре в 2020 году стартовал проект при поддержке фонда «Наука детям» «Молекулярно-генетическая диагностика детей с синдромами предрасположенности к опухолевым заболеваниям». Он включает пять основных направлений. Это молекулярно-генетическая диагностика, а также медико-генетическое консультирование, молекулярно-направленная терапия. Сейчас в этом направлении идет использование э, таргетной терапии для пациентов с неоперабельными плексифорными нейрофибромами и нейрофиброматозом первого типа, э, соблюдение скрининговых протоколов, а также психологическая поддержка э, членов семьи пациента и пациента. Э, существуют такие помощники, опросники для помощи клиницистам идентифицировать все таки детей с возможными СПО. Они строятся на основе шести основных критериев. Это семейный анамнез, тип злокачественного заболевания, наличие множественных первичных опухолей, фенотипические особенности, а также выраженная токсичность на проводимую терапию. И для нас кажется важным тот факт, что в 2017 году в вот этот опросник был... Добавлен дополнительный пункт, который говорит о том, что если встречаете находки подозрительные при секвенировании ткани опухоли, которые позволяют заподозрить СПО, в общем-то требуется исследование герминального материала пациента для того, чтобы подтвердить статус этой находки. Мы живем век высоких технологий, и... На основе этого опросника в том числе создан, создан такое приложение для гаджетов, MIPOC. Это приложение включает в себя около 65 опухолеспецифических алгоритмов, которые описывают связь между опухолями у детей и синдромами, предрасполагающими к ним. В общем-то, это позволяет упростить для врача алгоритм принятия решения о том, нуждается ли ребенок в медико-генетическом консультировании или не нуждается. Эти алгоритмы содержат последовательные утверждения «да», «нет», которые должны быть выбраны врачом, если это применимо к пациентам. Эти утверждения составляют уникальные критерии и критерии универсальные. Универсальные критерии включают в себя данные семейного анамнеза и истории болезни самого пациента, специфические критерии, и они общие в общем-то, для всех типов опухоли. Специфические критерии а, варьируются в зависимости от а, типа опухоли. На данном слайде представлен этот алгоритм как раз для рапдемиосарком. А, и а, здесь стоит обращать внимание на возраст пациента, а, гистологические характеристики опухоли, локализацию а, опухоли, а, фенотипические особенности, ну и также данные семейного а, анамнеза. В этот алгоритм зашиты такие таблички, которые позволяют понять логику рассуждения. И вот для рампомиосаркома исследователи предложена ассоциация ее с четырьмя синдромами. Это синдром Лифроумени, Дайсер-1 синдром, Росопатии, NF1 Кастела и синдром Беквита-Видемана. И в общем-то, соглашаясь или не соглашаясь с каждым из перечисленных пунктов, в итоге подается какая-то ассоциация, собственно, что стоит подозревать в первую очередь. Рабдомеосарпомы. Рабдомиосаркомы ассоциированы с широким спектром синдромов, которые можно разделить на две основные группы. Это когда есть опухоль и есть какой-то специфический фенотип. К ним относятся синдром Беквита-Ведемана, просопатии, НФ1, Нунан, синдром Кастелла, синдром дефицита репарации ошибочно-спаренных нуклеотидов, синдром Рубиштейн-ТБ и некоторые другие, а также синдромы, у которых, в общем-то, опухоль сама может являться таким сигналом о том, что а, стоит подозревать а, какой либо СПО. Это синдром а, Дайсер а, и синдром Лифроумения. А, синдром Лифроумения это аутосомно-доминантный синдром, который как раз был впервые описан на семейных случаях детской рамдомиосаркомы в 1969 году. В 1989 году были определены классические критерии этого синдрома, а вот молекулярная причина заболевания – Мутации в ТП-53 были открыты только в 1990 году 90 году Дэвидом Малкиным. В, 2020, в 2001 году классические критерии были расширены. Это критерии Шампре, которыми руководствуются врачи сейчас. Они включают в себя пробанда с опухолью спектр лифоумения. Спектр лифоумения включает в себя саркомы, опухоли молочной железы, ликемии и опухоли надпочечников. Итак, пробанда с опухолью из этого спектра, младше 46 лет или любой, любое онкологическое заболевание в детском возрасте, а также один родственник первой или второй линии родства с опухолью спектра э, синдрома Лифроумения, э, младше 56 лет. Также пробан с множественными первичными опухолями, э, две из которых относятся к спектру синдрома Лифроумения. Э, первая опухоль, э, у которого диагностирована, была раньше 46 лет. И э, пациент с адренокартикальной карциномой, хореоид карциномой любого возраста, независимо от семейного э, анамнеза um. Лифроумение, синдром лифроумения является моделью для изучения ТП53 ассоциированного рака. Белок P53, его еще называют стражем генома, он выполняет огромное количество функций, может выступать в роли транскрипционного фактора, ферменты и, собственно, гена опухолевой супрессии. В основном мутации в нем. Это по типу гейнуфанкшн, это миссенс-мутации, которые сосредоточены преимущественно в ДНК, связывающем домене. Это синдром с высокой пенетрантностью. Риск развития рака у носителей к 40 годам составляет более 50%. И к 70 годам он уже составляет, 80% надо сказать, что э, общая пенетрантность в детском возрасте у мужчин выше, чем у женщины. Это, в общем-то, связано в первую очередь с большой широкой распространенностью опухолей головного мозга и сарком. А вот в 30 лет все меняется а становятся выше у женщин, и это связано с возникновением рака молочных желез. У этих пациентов существует высокий риск развития вторичных опухолей в течение жизни, он составляет более 50%, а также надо принимать во внимание высокий риск развития вторичных опухолей, связанные с проводимой терапией, в том числе радиоэдуцированных опухолей. Существует два возрастных пика – это возраст, в котором, в общем-то, возникают опухоли в основном. С 20 до 40 лет один из этих пиков. И здесь вклад вносит, опять же, опухоли молочной железы. Если мы говорим о детский возраст, то здесь на первое место выходят равдомиосаркомы. Также у детей распространены остеосаркомы, у молодых, взрослых и подростков липосаркомы и лиомиосаркомы. Что касается... Распространенность герминальных и соматических мутаций, если мы э, говорим о различных типах опухолей. Э, здесь хочу отметить, что для сарков мягких тканей э, как раз типичными являются герминальные мутации, э, а вот соматические встречаются в э, около 1% случаев. И э, если при секвенировании тканей опухоли у пациента с э, саркомой мягких тканей, выявляется какой-либо вариант в 53 Крайне желательно проверить его герминальный статус, то есть провести секвенирование герминального материала. Существуют Протоколы скрининговые, которые позволяют улучшить показатели выживаемости для пациентов с этим агрессивным синдромом. В частности, высокую эффективность показал протокол Торонто. В нем для сарком мягких тканей и костей предложено проведение ежегодного МРТ всего тела в быстром режиме. Результаты, по, первые результаты по соблюдению этого протокола были опубликованы в 2011 году и выглядели они, конечно, впечатляюще. В, 2011, в 2016 году были опубликованы результаты уже на большей выборке пациентов с большим периодом наблюдения и Несмотря на то, что они не были такими впечатляющими, как в первом случае, тем не менее нет никакого сомнения о том, что использование скрининговых протоколов позволяет значительно улучшить показатели выживаемости у пациентов с этим агрессивным синдромом. Велось много споров по поводу как раз использования МРТ всего тела. И связано это было в том числе с использованием у него у маленьких детей у которых была нужда в использовании седации, в использовании наркоза. Но к настоящему моменту все споры закончены, и как канадские исследователи, так и Исследователи, входящие в американскую рабочую группу, согласны с тем, что это необходимая опция скрининга, в частности, на большой международной когорте из 50-78 пациентов с синдром Лифраумени, куда вошли 134 ребенка. У 29% детей были найдены подозрительные образования как раз с использованием этого метода скрининга, и одна треть из них оказались первыми первичными формами злокачественных новообразований. С... С появлением все большего количества данных э, секвенирования, э, широких популяционных выборок, э, также меняются наши понятия, представления и о синдроме лифраумения. Э, в частности, предлагается использовать другое название, отойти, от исторического названия. Э, э, и сейчас уже э, э, группа э, пациентов, у которых находится. Гриминальные мутации в гении ТП-53 связываются с наследственным синдромом ТП-53 зависимых опухолей. И здесь мы еще раз возвращаемся к семейному анамнезу, на котором, в общем-то, в том числе строятся и критерии Шампре. Так вот, тут он тоже отходит на второй план – в критерии Шампре говорится о том, что пациенты с адренокартикальной карциномой, хориоидокарциномой должны в обязательном порядке э, проходить тестирование на наличие у них синдрома Лифроумения. В эту группу заболеваний также могут быть добавлены пациенты с анопластической эмбриональной рапдомиосаркомой, а также женщины младше 31 года с раком молочной железы независимо от семейной истории онкологических заболеваний также дети и подростки с гиподиплоидным острым лифобластным лейкозом, остеусаркомами челюсти и пациенты с медулобластомой под группой SHH э, старше 3 лет. Вызывать подозрения должны пациенты, у которых э, развивается вторичная опухоль в области лучевой терапии, которая входит в спектр опухолей э, лифроумений, которая возникла э, до э, 46 лет. Если мы говорим про пенетрантность, то здесь тоже данные у нас меняются. И, в общем-то, всегда считалось, что это высокопенетрантный синдром. Но это утверждение было основано на анализе пациентов именно семейным анамнезом, который говорил о практически 100% пенетрантности после 70 лет. Опубликованные исследования в которые говорят нам о том, что популяционная частота встречаемости патогенов, вероятно, патогенных вариантов гения ТП-53 может составлять 1 на половиной тысячи. Это очень много для такого, как ранее считалось, редкого синдрома. Также варьируется пенетрантность в зависимости от э, горячей точки, э, в зависимости от э, мутации. А так, к 30 годам э, самая высокая пенетрантность э, у варианта замена аргинина в позиции э, 248 на триптофан. А вот пациенты с рабдомиосоркомами в 20% случаев случаев находят герминальный вариант замена аргинина в позиции 278. 73 на а, цистиин. А, немного наших данных. У нас была секвенирована выборка из 32 пациентов с эмбриональными рабдомиосаркомами. и в 13% случаев были найдены а, патогенные герминальные генетические варианты, связанные с синдромом лифроумения. Один пациент 11 лет развил синхронные опухоли, эмбриональную рапдомиосаркому и остеосаркому, и три э, остальных пациента э, были в возрасте младше 3 лет. Следующий синдром нейрофиброматоз первого типа – это аутосомно-доминантный синдром с вариабельной экспрессивностью, пенетрантностью, самый частый наследственный синдром. Существуют клинические критерии, которые позволяют его заподозрить, и они были обновлены не так давно. В эти критерии был включен патогенный генетический вариант гене NF1, который в общем-то, повышает значимость генетической диагностики у пациентов с этим синдромом. Мутации, мутации в гене NF1 приводят к развитию этого синдрома. Ген кодирует белок нейрофибромин, который является негативным регулятором сигнального пути РАСРАФМЕК. И в основном мутации которые находят в этом гений путикулосо function это нонсенсы фреймшифты, мутации которые затрагивают сайт сплайсинга также стоит обратить внимание на довольно большую группу месяц мутаций которые также могут приводить к развитию этого заболевания при проведении функционального анализа часто оказывается что они влияют на сплайсинг в этом гене. Если мы говорим про нейрофиброматоз первого типа и связи его с саркомией мягких тканей, то здесь мы должны касаться вопроса развития злокачественной опухоли оболочек периферических нервов. Риск развития их у пациентов с нейрофиброматозом составляет от 8 до 13%. процентов, Несмотря на то, что четкой связи генотип-фенотип не прослеживается, тем не менее частота развития МПНСТ у пациентов с микродилециями, в частности с ходилеции гена СУС-12, она повышена 16, от 16 до 25% случаев. Могут у пациентов с микродилециями развиваться МПНСТ. Это чаще всего, то есть от 5 до 80% считается, что МПНСТ произошли из переродившихся плексифорных нейрофибром. Течение заболевания у пациентов с нейрофиброматозом более агрессивное, чем в группе пациентов без нейрофиброматоза. Надо сказать, что злокачественная опухоль из заболочек периферических нервов – это основная причина смерти пациентов с нейрофиброматозом младше 40 лет. Также, в общем-то, не очень понятно… Как эффективно лечить эти опухоли? Нет доказанной эффективности, в... нет доказанного преимущества в использовании лучевой терапии на выживаемость этих пациентов. Использование химиотерапии часто приводит к развитию токсических эффектов. И, в общем-то, лучевая терапия также повышает риск малигнизации соседних доброкачественных опухолей. По поводу других сарков мягких тканей у пациентов с нейрофиброматозом около 6% случаев могут развиваться эмбриональные рамдомиосаркомы в основном мочеполовой системы у пациентов младше 3 лет. И в 7% случаев может развиваться гастроинтестинальная стомальная опухоль. Интересно, что гисы, которые развиваются у пациентов с нейрофиброматозом, часто не имеют соматических мутаций в генах ЦИКИД и ПДЖФРА, что, в общем-то, делает их нечувствительными к использованию мультикиназных ингибиторов, триазинкиназных ингибиторов. Но в целом показатели выживаемости у пациентов с нейрофиброматозом и ГИСУ они лучше. Протокол наблюдения. В первую очередь для пациентов с нейрофиброматозом очень важно вовремя выявить злокачественную опухоль оболочек периферических нервов и ее эффективное, полное, тотальное удаление – это залог хорошей выживаемости для этих пациентов. Стоит обращать внимание на быстро растущую некожную нейрофиброму, периферическую нейропатию с потерей чувствительности или двигательных функций, а также нарастание болевых ощущений, особенно ночью. Тем не менее, не рекомендуется назначать инвоктер рутинно, за исключением тех случаев, когда есть какая-то симптоматика клиническая или когда опухоль уже диагностирована. Мы встретились с пяти такими пациентами в нашей лаборатории. У трех были найдены герминальные варианты геня NF1. Две девочки погибли от прогрессии, одна признана инкурабельной. Это тяжелое осложнение нейрофиброматоза и, в общем-то, в том числе использование таргетной терапии у пациентов с неоперабельными плексифорными нейрофибромами, надеемся, в общем-то, поможет снизить риск их малигнизации и, в общем-то, скажется лучше на показателях выживаемости этих пациентов. Дайсер синдром. Это аутосомный доминантный синдром с неполной пенетрантностью и плеотропной предрасположенностью к развитию опухолей. В связи с неполной пенетрантностью он был открыт не так давно, но спектр опухолей, он расширяется, которые могут быть ассоциированы с этим синдромом, он расширяется по сей день. Риск появления новообразования в возрасте до 10 лет составляет чуть больше 5%. До 60 лет уже более 30%. Плевропульмональная бластома, кистозная нефрома и пинеобластома могут свидетельствовать о... Это могут сигнализировать о этом синдроме. В общем-то, также как и некоторые опухоли женской половой системы, это опухоли яичников из клеток сертоли ледига и эмбриональная рапдомиосаркома шейки матки, особенно если они развиваются в детском и подростковом возрасте. обращает на себя внимание, тот факт, что анапластическая саркома а, почки а, может а, возникать из уже существующих кистозных нефром а, в рамках а, синдрома дайсер 1. А, ген Дайсер играет одну из ключевых ролей в процессах РНК интерференции, то есть ингибирования экспрессии генов, а, генов на различных стадиях, и он участвует в созревании микро -РНК. Если мы говорим про герминальные мутации, надо сказать, что этот синдром он соответствует классической теории онкогенеза Кнацена, то это в основном мутации по типу loss of function, которые могут располагаться на протяжении всего гена, также встречаются а, делеции а, небольшие или отдельных экзонов, а, и более редкий вариант – это делеция всего а, гена а, DICER1. А в, качестве второго, а, в основном а, эти генетические варианты унаследованы, в 10-20% случаев могут возникать ДНО. В качестве второго удара находят соматические миссенс-варианты, а, в пяти горячих точках, которые располагаются в домене рнк 3Б. И, в общем-то, эти варианты препятствуют правильному отщеплению зрелой 5П цепочки от микро-РНК. В итоге возникает дисбаланс в составе зрелых 5П и 3П цепей микро-РНК. И есть такое редкий, редкое состояние, связанное с мозаичностью как раз по горячей точке. Это Глоу-синдром, который имеет определенные фенотипические проявления опухоли. При этом синдром чаще возникают мультифокально, в более раннем возрасте, могут наблюдаться гиперплазия, а также задержка развития у этих пациентов. И функциональные исследования связывают мутации, мозаичные мутации в горячей точке с дисрегуляцией определенных микро-РНК, которые в итоге ведут к активации сигнального пути пиатрикеназа АКТ-МТОР. И именно этим также может объясняться некоторая схожесть клинических проявлений Глоу-синдрома с синдромами протея и синдромами Кросс. Дальше ассоциированные саркомы, их выделяют в настоящий момент в отдельную группу, так как независимо от места происхождения они все демонстрируют характерные гистологические особенности и мерфологическую схожесть с плевропульмональными пластомами. Это довольно большая группа сарком, куда входят саркомы женской мочеполовой системы в том числе. Практически все гинекологические эмбриональные рамбомиосаркомы имеют те или иные генетические операции в гене Дайсера. Это, в общем-то, может помочь в том числе и с дифференциальной диагностикой, например, с аденосаркомой у пациентов старшего возраста, Аденосаркома иногда имеет рамбамиобластную дифференцировку и саркоматозно-избыточный рост, что позволяет ее путать с эмбриональной саркомой, Но всего лишь 20% аденосаркома имеют соматические мутации в, в, в гене Дайсер. И, в общем-то, если Дайсер не находится, то, в общем-то, можно говорить о том, что это с большей вероятностью аденосаркома а не эмбриадальная рапдомия Большинство случаев Дайсер-1 ассоциированных саркома при постановке диагноза ограничиваются шейкой матки и имеют хороший прогноз. Вагинальные эмбриональные саркомы они обнаруживаются в основном у очень маленьких детей и гистологически относятся к батридиоидному варианту. Саркомы шейки матки и матки чаще диагностируются у девочек более старшего возраста. Если мы говорим про э, э, гистологические особенности, э, то эти саркомы отличаются наличием чубов дисплазии, областей с рандомиобластной дифференцировкой, элементами хрящевой дифференцировки и костной дифференцировки, которая, кстати, не была описана у клевропульмональных гластов. Мы встретились с одним таким редким пациентом в настоящий момент около 87 случаев э, ассоциированных э, саркома у э, детей э, э, описано. Это девочка 13 лет с эмбриональной равдомиосаркомой и шейкой матки. При секренировании у нее была найдена соматическая мутация в ходспоте и э, герминальный low вариант в 23-м обзоне, надо сказать, что в общем-то при диагностике этих опухолей очень важно сотрудничество генетиков и патологов, которое, в общем-то, позволяет эти редкие случаи выявлять и исследовать. В конце своего доклада немного коснусь о синдроме видемана который отличается определенным фенотипом, куда входят фалоцелия, макроглосия, макросомия и ряд других фенотипических проявлений, в рамках которого могут развиваться в том числе рапдемиосаркомы. Молекулярный механизм развития этого синдрома связан с явлением геномного импритинга – так у пациентов с потерей метилирования второго центра имплитинга повышен риск развития рабдомиосарком. Но интересно другое. В рамках этого синдрома могут развиваться альвеолярные рабдомиосаркомы. И было описано несколько случаев, когда у нас синдром Бекклитоведемана а, была ассоциирована левиолярная рабдомиосаркома, а, и не просто, а, а фьюжен негативная а, И а... Собственно говоря, когда встречается негатив, южно-негативная альвеолярная рапдомиосаркома, в общем-то, стоит задуматься о синдроме Беквитовидымана, фенотипические проявления которого не всегда очевидны, потому что при этом синдроме могут быть мозаичные формы заболевания со сглаженным фенотипом. Но здесь то есть это, эта группа пациентов вызывает интерес, в том числе в связи с тем, что, возможно, это альвеолярные рапдомиосаркомы с наличием редких химерных транскриптов. Подводя итог, хочу сказать, что тип опухоли, ее локализация, семейный анамнез пациента и его фенотипические особенности в, в ряде случаев могут подсказать клиницисту о том, что он э, встретился с пациентом с саркомой мягких тканей, и э, которая развилась у него в рамках какого-либо наследственного опухолевого синдрома. А что же это дает? Обсуждается вопрос модификации терапии, э, в частности, рекомендуется избегать использования лучевой терапии, если это возможно у пациентов с синдромом э, у пациентов с э, нейрофиброматозом, э, синдрома наследственной ретинобластомы, возможно использование преимплантационной и пренатальной диагностики вспомогательных репродуктивных технологий для этой семьи, а также использование протоколов наблюдения для носителей патогеново-герминального генетического варианта также позволяет улучшить показатели выживаемости пациентов в связи с ранним выявлением асимптоматичных опухолей. Хочу поблагодарить родителей и пациентов нашего центра, лаборатории нашего центра, клинические отделения, а также благотворительный фонд «Наука» детям, который поддерживает наши исследования. И благодарить всех вас за внимание.